Здравствуйте. У нас на канале грядут изменения. К великому сожалению, я вынужден уйти в армию на целый год. Это целый год без видео, без сценариев, без этих веселых съемок. Но вы не переживайте, как только я приду, я продолжу снимать видео. Еще одна новость. У нас на канале появился новый человек. И следующий ролик будет уже с его участием. Увидимся через год. Пока.